Это случилось Давайте глянем Новый патч э, Небольшой обзорчик Как всегда у микрофона Вадим Курнули Вы на канале Вадима Курнули Приятного просмотра И спасибо за лайк Ну что друзья полетели Путь э, Помахаем всем, кто здесь в этом автобусе. Пожелаем всем им удачи. Надеюсь, что она мне тоже понадобится в этой игре. Привет, Привет. Мираж. Привет, не Мираж. У нас есть шесть общих друзей. друзей? Общий... Строительство не надо... Не, придется... не надо строительств. Я не хочу этого строительства вообще в этой игре видеть. Ближайшие еще года два. Давайте отдохнем от него. Мне оно не нравилось, поэтому... Я как бы не хотел его видеть в этой игре вообще. Так, я утаил ящики. Есть что-то интересное. Курс молодого бойца. Я прошел курс молодого бойца. Хотел я... Я знал его. Так, ну что, двигаемся. Куда двигаемся? А как зона теперь будет действовать? Подожди. Зона как работает? Пока, пока не знаю, как зона работает. Но давайте двигаться вперед. Я выпью лексирку нет, выпью а вдруг меня начнут стрелять или еще что-нибудь а у меня будет небольшая защита, да? вот, так вот как ваш настроение, как ваш куда бежать-то елки палки я не знаю не показывает пока это какая-то а, не-не-не, показывает, все вот все показывает, ребят, все так же это то же самое, зоны, всякие там приключения Они обитаемом острове. По-Фортнайтски только без строительства. Я мечтал об этом. Потому что я не умею строить. Ну, из игры, как бы сделали чуть-чуть мультяшную. -чуть, ну, май, Майнкрафтерскую, да. Ну, бежать за ним. Разрядиться и бежать. Я очень хорошо его покоцал, но не. Задел. вот еще один. Вроде бы кого-то вижу, да. Но зон, зона, зона, зона. Рядом. Он рядом. Я наверное добегу до зоны. Что это? Что это такое? Ск... Объясните мне. Это инопланетяне прилетели в Fortnite или как? Вот там я вижу кого-то. Я могу его убить или нет? А, мы будем использовать те патроны, которые у меня есть. Я же вроде бы в соус зашел, а почему... Почему мне дает... Что, напарника? Это мой напарник? А, это мой напарник, елки-палки. Я же зашел в сольняк. Так, я что-то уничтожил. Что-то такое, что можно было уничтожить, я уничтожил. Есть один килл, это хорошо. Я, я правда, не понял, кого я убил. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. А, отлично. Черт, поделись. А, пробел пробел пробел пробел пробел где где где будем спускаться женя он женя отключился после того как услышал что играет с, с большим дяденькой ну ладно поехали какие-то что ай женя помоги мне помоги елки вполне а -а -а, меня наказали. Так, да, кстати, мы... О, слушай, два раза и ты уже На... наверху. Это круто. Ладно, у нас у нас что? Где? Куда? Куда мы выпрыгиваем? Да я думаю, про... вот можем прямо сюда. Главное, чтобы что мы... где метка? метка метка я видел метку. Я видел метку, но я не вижу ее, елки-палки, я уже не вижу метку, я спускаюсь. Я добегу до нее, надеюсь. А, мать твою! Что это? Зачем мне оно? Вот меня спасет эта вещь, да? Как-то подстрелить это? Что это такое? Так, я кого-то замочил здесь. О. сесть на танк, Как ты думаешь, не идут? Ну, я видел... А елы-палы! так я хотел нагнуть танк, меня нагнули. Первые места, первые места, да? Э, когда был со... С, со строительством. Сейчас он без строительства, я ракую. Это самое самое обидно обидно то что ты ждал этого два года до да? ждал этого два года когда появится Fortnite. уберут эти строительства ты ни хера не можешь в этой игре сделать. это самое обидное у нас метка 200 метров Ну я добегу до метки но я неизвестно буду ли я там за это время или нет о мать твою здесь опять танк я убегу отсюда так. Я вижу что меня кто-то снайперит походу ай -яй -яй, ай -яй -яй. ай ай ай ай заряжайся ай Беги-беги-беги-беги отсюда У тебя есть, есть оружие Есть оружие, отлично Отлично Красавчик Я просто красавчик Вот что значит играть в Fortnite без строительства Так, ну что, аптечку нам надо взять На всякий случай аптечку И вот эту штучку Здесь граната. Здесь куча золота. опыт, то опыт-опыт. Опа, опыт. поменяем. Опыт Понял. Как бы нужнее. Бежим отсюда, ладно. Поехали. О! ай яй яй яй Сзади, сзади, сбоку! Ай ай ай! Подхилиться надо, подхилиться. Там впереди кто-то бежит. У меня на автомате есть, чуть патрон нету. у тебя есть аптечка? Давай я тебе дам. Давай я тебе аптечку дам. А стой! Стой, аптечку дам. Бежим отсюда блин, быстрее, -палки. у нас 4 минуты осталось. не пугай пошли-пошли-пошли-пошли, бежим зона зона зону, зону, зона. да-да-да опа, есть кто-то, снайпер снайпер-снайпер-снайпер Куда? не вижу Дядя был что? Ну пять патронов снайперки. Я еще этот ночной видео. Они уже там, наверное, скорее всего, Времени уже должны Нужно были прибежать. Но здесь должен быть хороший обзор, в принципе. Я никого вообще не вижу может мы всех убили уже? Ничего, подождем 30 секунд бежим в зону меня видишь? я сейчас стреляю в этой стороне э, походу мы вдвоем остались здесь с тобой я не пойму почему игра не завершилась? Ниже я его. А, -а, -а